You yeah. Эй, hey, всем привет, с вами Симур Лайф. да, я сегодня в таких модных очечах, и сегодня мы с вами будем смотреть Валера Голстера, да, он выпустил видосик, почему робот плавает о ковиду с каким-то чудом, ни к чему, и как-то так получилось, он получился, попал, в раз, в тренды, ну, так получилось, и сегодня мы на это посмотрим, погнали смотреть. О, oh, привет! Не так близко. <сёк> я робот. свой робот-пылесос. А можно меня освободить? Было бы приятно. Jack? Чё? Okay. I can fix а, ты не починила мне рот. Почини мне рот, я тоже хочу разговаривать. Пожалуйста. Да, да что? Дайте потрогать женщину. Да. Я впервые вас вижу. <сёк> <сёк> <сёк> Выпускайте. <сёк> Нет! Не надо, я не хочу тренировку. Когда знаешь это, пошел менять шины на зимнюю шиповку ставить, тебе сказали, тренировку в подарок. Такой, блять, не надо. Вот здесь где-то доступ к моему... Только там еще надо заплатить 15 тысяч рублей. Ну ладно, это похуй. Поисканю, пожалуйста, роднуля. Выпусти меня в лосинах. Опа. Хватит кинацу, слышишь? С этой же панели выпускает меня, да? Это она? Блядь, это не я нажал, это не та панель, это та панель. Че я нажал? Женщина, кнопки жми здесь. Доступ закрыт. Какого а -а -а -а -а, хули? Э, -э, э, Это мой. Давай руку сюда, веди. О, наконец-то. А ты так тут учишь? невесомость. Не против я буду за тебя держаться, очень сложно перемещаться. Я не ориентируюсь. Почему ты меня отталкиваешь? Какая классная задница. К тебе лететь? Стоять. Кто о чем? Балеры такой? классная задница. А он, сука, значит, изменяет, блядь, из школы, а, этом, блядь, из Академии Хальмара, изменяет этому, блядь, а, Балеру Тяну, короче, изменяет, А с этим все Сейчас приду. Скажешь потом мне спасибо. О, крутой корабль. Подожди, это здесь одна, что ли, или что? Блядь. Вы летаете лучше меня, поэтому не против, если я буду держаться за вас. А ты свою комнату показываешь? Ну да. Хаос и беспорядок. А убираться тебя не учили здесь? Mm -hmm. Туалет. Mm -hmm. Да. А у всех в туалете парни летают, разобранные? Бывает. Как люди чистят рот, расскажите? Теперь это моя комната. Когда с братом младшим делишь, где будешь спать на первом или втором ярусе? То же самое. Эй, блядь! О, какая классная кофта. Ну-ка, расскажи мне, откуда она. Принтфест. Более 10 тысяч различных дизайнов на любой вкус и новыми. Огромное количество категорий: игры, аниме, фильмы и сериалы, университета Саранска и Челябинска. Карты. Чего? Можешь себе подобрать что-нибудь по душе. Так, стоп. Тут есть даже приколы. Да здесь одних пивозавров 298. Да и по размерам не парься. Я думаю, на тебя что-нибудь налезет. Выбор размеров тут от extra small до XXXXXXXXXL. А качественная печать. Ниху. Блять, а давайте куплю 9XL. Я в нем буду спать, жить и продавать что-нибудь. Ну, например, те же самые хранды шесть Зикей, которые стоят нихуя, а я их буду продавать с отличные материалы не позволят пинту выцвести или испортиться. а еще вас порадует бесплатная быстрая доставка курьерам при заказе от 4000 а по моему промокоду валера 10 вы получаете скидку 10 процентов ссылка как всегда в описании не тупи одежду себе купи а то ходишь как лох так не, не понял ты сейчас кого лохом назвал дать это мода 19 гу... стоять 21 -го год я знаю знаю но ну, сейчас для меня 19 год так что мне похуй это мы тут работать будем с тобой. Нифига, да. ну огромное. Hello. А, так ты голограмма. Так, Оливия, рассказывай, что случилось с прежним мной. И дай попить. Я хочу кофе или что пьёшь ещё. ты пьешь еще? Это кофе будет? Пизде, пизде, пизде, пизде. Не работает, отсунь обратно, заработай. досада. Не, никак. О! Кофе оставила. На халяву, на халяву, все, все в дом, все в дом. Долейте мне кофе. Я тоже хочу пить такое. Bay door control. Это? О, что, что это? У него даже рожа есть. Привет, Привет. такой миленький. Дай все. пять. А это кто такой? Дрон-доставщик, Понял. Че, принимаем доставку? Я понял, я знаю. Я угу. готов к приемке. Когда почту Салика получил, там приходит какую-то хуйня. А, я заказал, помню, блять, 3D ручку, пришла к этой кисточке. такой класс, спасибо, ребят. ну здорово, Попкорн. Сейчас посмотрим, что там у тебя. Я нашел в нем какую-то радиацию. Зачем нам радиация? Ну не парень, давай-ка обратно. Сваливай. Что? Да в смысле, в нем радиация. А ей похуй, потому что он сказал: типа, давай я сразу умрем. <свят> в смысле, в нем радиация, вообще-то? Женщина, вы предпочит... адекватные! Ай, пальцы. Дурак! Хватит кататься влево вправо Стоять на месте. Я просканировал в нем была радиация. Какого хрена его запустили вообще? Оборзевший. Нафига нам придется радиация? Ну а, да. Ну-ка, вернись сюда с нами. Ты какой засранец, а? Я тебя сейчас поймаю и в задницу засуну себе. Она... Допустим. Не Допустим. Попкорн-лист. Вау, он крепится к любой поверхности? Типа как стикер. Ну могу на попус, никаких вообще проблем нет. <смех> <смех> я впервые на вашем корабле работаю первый день. Что-то мне вообще Нормально. Надо. О, Дина. Но ну, явно он тоже зараженный. Нам не нужны здесь динозавры никакие. До свидания. Приятно было иметь с вами дело. Блин, в спиздили. О, это то, что нам надо. Я сам, я сам. Я разберусь, я знаю, что делать. Плюс-минус тут как-нибудь важно, нет? Хм. <смех> <смех> Ладно, не злись но mm -hmm. ровно умник зацени правильно правильно ставил вечно недовольный шар mm -hmm. Ой, какой! куда что там сестричка ты застряла я так помню до кино начиналось что-то не работает как обычно а ты там в телефоне сидишь просто типа делаешь вид что работаешь что он кипятишь дай посмотреть Весья нашел. А, господи! Сразу такой, да хуй нам попкорн нужен с радиацией, давай сразу его сплавим куда-нибудь. Как ты тут, как ты вообще, как в ней? Казался. 13 годиков в тебе. Бибим. Кто там звонит? Не бери, он тебя достоин, красава. Продолжай работать. Хабитат А. Это мы регистр оккупант Хуман, зелененький, это ты, и синтетика, это я. Заебись. То есть пока я здесь буду по карте, ты там будешь в телефоне лазить? Оккупантов ноль, никого нет. Ладно, на этой базе что? Я здесь никого не нет. Ладно, давай посмотрим вот эту. Угу. Все плохо. Вам все равно, я здесь исследую карту, а вам вообще плевать. Хватит сидеть, сидеть в телефоне. Эсте. Я занимаюсь делом один. А, понятно, ты это трейдер, короче, что ты там на графике. Продавай. Не, продавай. Здесь тоже никого нет. Слышите, мы походу одни остались. Давайте любиться сильно. Что ты на меня шипишь? тирский какой. Короче, отличные новости, народ, мы остались последние выжившие на базе. Точнее ты Класс. лол, это вообще машина просто. И этот шар. Дай пять. А куда нам вообще идти? Мне здесь норм. То есть я робот сварщик, да по итогу? Ваша пепперони. <laughs> Нихуя вами, блядь, Я Нет, не кидал. Это ответ Шар. Кто это? Э! Дурной, чё с ним? Слышишь, сосалова, отойди от стекла. Ну их явно да трогать не стоит. Ладно, нет, нет, нет, нет. Ну ладно. А как тут двигаться, тогда, если их нельзя трогать? А, а как В каком-то пришавом анусе ползук, где все недружелюбно настроен. Так, говорит, атаковать меня хочет пульпиха. Ничего неизвестно, кто до кого доберется, если что. Хочешь мою руку обсосать? Я сейчас тебя сам обсосу. Сейчас я режу вот эту штуку. Следующий ты. Оу, все, я понял. Эти сопли, короче, летающие, они любят электричество. Отключаю, он приключается сюда. Я включаю дверь, ему все еще плевать на дверь, какой я умный сообразительный. Пошел нахер! Питайся этими батарейками. Батарейка. Блять! Да как? Ух. Напоминает чем-то секс. Да пролезай ты! Да, прям секс. Не пролезает! Ой-ой-ой, что-то не хватает. Ты Господи! Ты конечно выбрала время в соляре записаться. Алло, э, мать. Не ну красава мы подождем, ничего. Все вылезай. О -о -о, в костюме. С пакетом. Как на выборы. Нихуя. Там, а, или в эту сторону, или в эту сторону. Я диджей здесь брыры-бры кручу, что-то вообще не понимаю. Или эту крутить, что вообще тут? <су> -у> Слушай у меня здесь тоже все не так-то просто. Целых две крутилки, попробую разберись. Ну а я то что прививаться надо было. Еще один пацан сидит кайфует в жиже, или не кайфует, или не пацан. А что будет, если в эту пленку закинуть предмет? Не боится, смотрите. Я не хочу это трогать, или хочу, или не хочу. Ох ты, я жив. А, о привет, Джек. Зачем ты туда засунул руку? Дебил. Докладываю, я дебил, я помер. 56% что все планеты станут заражены этой штукой? Земля, май, 2537 год. Вся в прыщах. Надо вот меньше есть бургеров, блин, было. че Что ты там? Я тебя сейчас устрою, будешь тут напрягать всех, я тебе тут сейчас все выключу, понял? Компьютер твой отключу. Где у него провода? <связь> <розетка>. <связь> да я поговорить. Так, и что, и все это зараженное говно потом распространяется по всем планетам. Ну и что нам может помочь, слышишь, мистер Чернокнижник самый умный, расскажи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, когда... как же за, заговорил-то я, блять падаю, роняюсь. <связь> а Аааа! Инкубетос! Пуритас! Ладно. <связь> <связь> Все, все, а, а, а, а я, а я, а я, то а я-то думал, но ну, это не все, я так не играю. Ну, короче, кому понравился видос, игрушка верная, но ну, типа, она мне вот, на любитель, такая себе вообще. Ну, если шо, а, короче, игрушка нормальная, пизда, то кому понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, а я пошел а, пить Monster Beach. Так что вот, всем удачи и пока-пока.